или что-то пусть они с нами сравниваются пусть они с нами сравниваются и надо нести философию что это ноут от ламбре это истории это приключения и вот он так звучит он вот такой такой такой и не то в люди а когда начинать а у вас же философия ароматом там никакие философии вот наша философия ноутс от ламбре ну вот смотрите, девочки, по поводу нежевых ароматов. Я действительно в нескольких турах участвовала, вот наших российских парфюмеров. Как сказать, ароматы, конечно, там бывают такие, от ни ни ни ни нижнего секса, грубо говоря, от там от корея даже посты, до э таких, в которых, ну знаете, аромат земли, или там аромат э коры, дуба, к примеру. И никто, вот когда вот эти ароматы анализировали, никто даже, как сказать, не то что там понятно, непонятно, просто рассказывали, как есть. Так как, как рождается человек, да, вот он умеет имеет определенный набор качеств, уникальности. Тоже самый аромат, который, сейчас, секундочку, который имеет место бы, а наши, вот просто, если сравнивать по нише, то это просто фантастика, потому что все остальные нишевые, как правило, но ну это, это пахнет чем-то. А здесь, вот вчера мы тоже с кем-то говорили, что ароматы, они вовлекающие. Если наша сразу понятно, там, да, такие. Причем какие-то такие, которые пахнут, как Арифлеем. Ну, что такое, как Арифлеем пахнет? При всем моем уважении, любви к нашим ароматам, есть ароматы, которые, ну, простые, иногда, компотные, тогда это фруктовые. А есть ароматы, которые, ну, вот они простые. Я вот не понимаю, для меня они безликие. Это пятый, двадцать седьмой, Мы тут свои. 27 седьмой, понимаете, такой, ну, вот они такие. Есть и есть, как там, что-нибудь. Но это, не, это нет характера, там нет жизни вот такой. А здесь, понимаете, вот Рио для меня это вообще просто океан. Мы нанесли, мы получили вечером, нанесла я на руку. Я там писала, что мало того, что проснулась, у меня кот лизал. Первый раз я видела, чтобы мой кот нюхал воздух. Воздух, воздух нюхает. Вот. И на утро это, конечно, просто суперски. Глубина такая, знаете, какая-то там даже табачная нотка появилась, какая-то, ну, это, это реально, знаете, как погружение, я почему написала, давайте уже ароматы будем создавать а, с этим, с названием океанов. Океанов, ну, да-да-да. единственный момент, что хочу сказать со стороны молодежи, да, вот ну, дети у меня пришли, ароматы классные, но когда они у меня услышали слово уни-секс, ага. они перебивались. Ага. «Ой, вы тоже трансгендерные, фу!» И даже не забывайте, знаете, вот я вот место для того, что действительно аромат унисекс, потому что они там не пользуются мальчишки духами, но хочется чего-то более глубокого. Ну, я и сказала, они пошли там переплевались у меня, оба сказали, фу, даже не подходите, вот это чисто женские все. А так, действительно, их надо с ними надо знакомиться. С ними, yeah. надо, с ними надо вести диалог, с ними надо переговаривать. Это, я хочу сказать, что меньше, чем 6, 7, 10 тысяч его продавать нельзя. Uh -huh. Иначе это будет просто, знаете, это будет вот фу, это, uh -huh. это плюнуть себе лицо, потому что ароматы вообще бомба. Но это мое, конечно, такое. И сравнивать ни в коем случае, ну даже вот мы слушали, это тот же... Африканский бал, Ну, честно скажу, даже африканский балл никуда не, не в сравнении идет с Амальфи. Вообще. То есть, они, ну, действительно, то есть, вот мы озвучили тогда, Костя, Гульнас озвучили, что все-таки вдохновителями этих ароматов были вот, флёрный наркотик и Амальфи. Да? Но флёрный я нигде не нашла, его в продажах нет. Какие-то там что-то показывают, какие-то турецкие, да, вот эти, или не, не надо. Вот, поэтому нам не надо даже позиционировать с теми названиями, не надо. И флюрна, и этот даже, который стоит 20, 12, сколько, 17 тысяч стоит в магазине Африканский бал, хотя в интернет-магазине можно за 3 500 купить, легко, не знаю, какой, какой там аромат был в газе. Да, флор наркотики он 27 тысяч стоит. Ну, естественно, все его а, сетевые магазины большие его просто не берут. И, все. и нам нужно действительно раскручивать, чтобы нас знали, что это именно Нотес, это Ламбре. Никакие а там африканские наркотики и так далее. Но Это моя позиция, она твердая. Ароматы, конечно, просто фантастик. Я кульку в что на Наталья продавать на не меньше, чем 12 тысяч. Потому что, ну как? Как? У вас такие клиенты на 12 тысяч? Нет, дело не в том, что такие клиенты есть, а какие ароматы. Понимаешь, как ты будешь позиционировать? Я пост написала, то, он что описываю новые ароматы, там провожу дегустацию, мне пишет девушка, в общем-то я давно знаю ламбре, ну как, нравились ароматы, хочу вам на дегустацию, сколько стоит. Вот. Но я понимаю, что мы с ней с 18 -го года переписывались, и уже все хотела в ВКонтакте. Вот. И я говорю, ну от 500 до полутора тысяч. И вижу у нее вопрос, ну, думаю, ну, что ж, как же ж не потерять клиента в наше время-то? И пишу, ну, знаете, сейчас в преддверии праздника 8 марта я делаю, в общем-то, дегустацию, подбор ароматов подарком, успевайте. Ой, хорошо, хорошо, спасибо. Ну, как-то так, как-то так приходится. Вот, а на самом деле, ну, ну, нельзя эти ароматы. Знаете, вот просто у меня сейчас был опыт, у меня подруга, она в Украине, она была директором тоже. Она, ну, с Донецка они уехали сейчас. Была в Москве. И когда я стала говорить о том, что... Ну, в нашем русском кругу, да, я все равно говорю. Когда я стала говорить, Уля, у нас такие ароматы классные, ноты слышали. Она говорит, а да, я не могу показывать ламбре в этом окружении. У нее подруга, ну, много лет назад приехала, создала свою клинику. Она создала свою линейку кремов, в общем-то, доктора и так далее. И я mm -hmm. понимаю, что есть стыдно, понимаете? Я говорю, Оль, нет, нотыс – это другое но есть, это другое, это вот этот уровень. Понимаете, я не хочу, чтобы наши, вот этот уровень, наш Ламбре, что это масмаркет, да, что то среднее, вот чтобы оно было. А это действительно, это первый вот этот бренд, который, ну, Ламбре реально выводит вступ на другом уровне. Угу. Я с тобой, Таня, абсолютно согласна. Это ароматы, которые могут привлечь к нам, или мы можем привлечь к себе новых клиентов совсем другого уровня которые, для которых э, это нормально. 5 тысяч рублей за флакон, это, ну или там, Таня вы не меньше 6 продавать. Ну, ну я думаю, да, ну думаю, сказать, сказать 8, но для вас скидка могу продать за 6. Ну хотя бы так, ну что делать. Ну да. Нельзя унижать, нельзя унижать эту коллекцию я даже хочу сказать, девчонки, вот я когда выбирала помещение для презентации, да, мне предложили, когда кабинетик там, вот просто вот посидеть, вот так вот, я так смотрю, и думаю: я жду людей, как бы, ну, уже ну, с хорошим ценником, да, как бы хороших. Ну, и, и вот здесь сидеть, предлагать ноутс, нет, что-то я так это. То есть, вот уже даже у меня, как бы, такая планочка вырастает, да, что Лишь бы, как бы, эти ароматы не надо предлагать. Так вот, Лен, кстати говоря, к этому вопросу. Так что, может быть, кафе с чашечкой кофе или чая будет таким своеобразным фильтром людей, которые готовы слушать эту коллекцию? Так, сейчас, сейчас. Ну да. И потом я так понимаю, что все-таки большую аудиторию для ноутс не надо собирать, надо вот как-то вот, ну, небольшую вот этих вот людей. Так надо вообще камерно, камерно, мне кажется, потому что миллионеры, они штучные, по большому они... счету. Да, да, да. И у тебя тогда будет возможность каждому предложить эксклюзивную цену. Кому-то 15, кому-то 12, кому-то там 6 со скидкой, понимаешь? Ну, ну, нельзя эту коллекцию унижать. Откуда негатив? Так от наших же, консультантов, негатив всегда идет. Мы же сами рушим, все. А мне, значит, самой надо дорасти до этих ароматов еще, прежде чем. Или, <с <с а смотрите, если у кого-то появилось ощущение, что я не понимаю, с этими ароматами надо пожить. Вот я живу сейчас с ними, да? Да, поручу. да, надо жить, слушать, вслушиваться, и, и это действительно так, то есть. Помните, мы когда даже про арома коррекцию говорили, что аромат может действовать вдвояко, да? то есть либо он поддерживает вас в определенном состоянии, либо он работает как корректирующий, он вас поднимает на свой уровень, как бы, ну, делает коррекцию. И в данном случае все может быть, может быть какое-то сначала неприятие, потом, потом ты в него влюбляешься, не знаю, у меня была любовь с первого взгляда. И когда меня спрашивают, а какой больше тебе нравится, я говорю, знаете, этот вопрос равносильный, когда спрашивают, кого ты больше любишь, маму или папу. Я не могу выбрать, я от обоих просто в восторге. Я когда мимо прохожу полочки с флаконом, я по пути брызну. Пахнет, не пахнет, я все равно брызну, потому что мне нравится чувствовать эту начальную ноту, потом хожу, слушаю конечную ноту, которая то отсюда, то оттуда. У меня вся одежда уже пропахла. Уже а, лей... лейлинг еще не пробовали делать? Вот <смех> у меня один флакон просто уехал, завтра заберу <смех> и попробую еще наслоить. Вот, попробую блин, блин, а, какими, а какими ароматами ты вот сейчас пользуешься? Последнее время? Да. Да, перед ними. Ну вот утром, допустим, если я не чувствовала раньше первый аромат, то теперь я его чувствую, первый аромат. А в течение дня 26-м последнее время пользовалась. Uh -huh. А что он тебе дает? 26-й? Да. Не знаю, что то какой-то уверенность что ли? Такой. Uh -huh. что а вот смотри, а вот ароматы Рио, вот когда вот, действительно мы их дегустировали в июле, помнишь, у да? Uh -huh. а тогда uh -huh. многие приняли Амальти, ну вот как вот, который да, первый вроде как... А сейчас вот вчера мы тоже с консультантом дегустировали. Я прямо услышала пудровые ноты, вот настолько то такое что-то вуальное. И Рио, кажется, теперь немножечко свежее, хотя в конечных нотах он, знаешь, это, ну, такой а, а деловой, что ли. людмил а Людмила, понимаешь, это, знаешь, как? Это когда это вот так, какое состояние? Это ароматы нового круга, а, знаком, но, нового вообще социального уровня. Это когда тебя пригласили на деловую встречу, на котором огромное количество деловых людей, одетых в смокингах, одетых в таких, знаешь, деловых каких-то э, вечерних или просто в деловых костюмах. Тебя как там будет с этими людьми, которые миллионеры? Понимаешь, это уровень вот это. Я буду вот как чувствовать, не знаю как. Вот. я к чему говорю, понимаешь? Хорошее это... выражение, уровень миллионера. Надо использовать. Да, да, да, да, да, действительно, это социум вот, это, вот этих уровней одного-второго аромата. Просто один, наверное, более такой женственный, как вуальный, как ближе к семерке, как вот я бы сомнила, да, допустим, вот такой вот нежный, женственный. Хотя, ну, это, это вот сейчас, сейчас так у меня. когда будем разбирать, может быть, я что-то еще открою. Вот, а Рио, это, знаешь, как, это реально, мне кажется… Ну, хоть там и позиционирование было его как отдых, там, Рио-де-Жанейро, это все равно что такое Рио, это же карнавал, это такое mm -hmm. что-то. Но я хочу сказать, что карнавал – это вроде отдых. Здесь я вижу, здесь вот такую, такой стержень, понимаешь, это смокинг, это реально мужчина-миллионер, хотя, ну, мужчина там ну, или женщина. Аромат я не назову мужским, но вот окружение вот это, вот это в воздухе пахнет деньгами. Понимаешь, в воздухе пахнет деловой сферой, там пахнет какие-то, знаешь, решаются какие-то глобальные задачи, что-то решается такое, вот крутое, понимаешь, и ты, и ты причастен к этому уровню, поэтому может быть нам сложно, знаешь, еще вот вклиниться в это сразу же. Но ароматно вырос, как бы нас сказала, вот. Но это бомба, их нельзя унижать, нельзя унижать. И сам факт, что вот мы покупаем их дороже, я хочу сказать, вчера стала говорить, и в принципе три как-то так особо не напряг человека, но он говорит, ну, ну, у меня блюматик закончился, ну надо, ну да, короче куплю, ну все, <с... <с...> понятно, <с...> <с...> вот. Поэтому действительно это, это реально это аромат, это, это атмосфера миллионера. Uh -huh. Плохо, что допустим вот я тоже выхожу, опять нанесу, опять на, Но риву я говорю чувствую, это я там в облаке летаю. А этот Амальфи а еле-еле, но я уже тоже прочувствовала это как философии все, потому что вот как маленькие семейные кафе там в Италии, что дорогие там, ну, вот дорогой курорт и все, там чуть-чуть вот кафе-то, да, вот они чуть-чуть, вот как бы кафе-то вот отдает, но я его ну, совершенно не чувствую, ну, как бы, ну, еле-еле очень, вот, и плохо... Но, только... ты не болела? Ты не болела модной болезнью? Какой А модной болезнью-то Ага. Да, вот это, так-то вот коронавирусом вроде не болела, вот в январе два дня чуть-чуть болела, и думаю, ж такое -то? что ж такое-то что-то намазал тут какой-то мастой, а что-то не чувствую, думаю, дай-ка это... Она восстановится, потому что я тебе говорю, что я тоже чувствовала, что немножко притупилась, вроде как, а потом сейчас слушаю, нет, нормально. Слушаю, а, вроде работаю. Девчонки, очень хочу на разбор в понедельник. Все, что Татьяна говорила, у меня вообще противоположные, как бы, мои эмоции, мои как это, восприятие этих ароматов вообще по-другому. Для меня амальфи – это мужской аромат. Нету там никакого яркости, нету там вообще, там это табаком пахнет для меня. Это мужчина, это эмпазантный такой, э, такой вообще вычурный мужчина. Вот это мужской аромат для меня. Арио – это моя любовь. Так что вообще то, что вот я даже Понимаете, когда я читала рекламу, да, что это вот такой-такой аромат, амальфи такой, рио такой, вот они пришли, я их нанесла и не, не, не смотря на какие там рекламы, что это наркотик, что это там балбурей, да, я просто свои ощущения, как мы учились да, в академии, свои ну ощущения, да. моя альфакторная насмотренность, моя там, память какая-то олимпическая, да, я вот слушала аромат и что я представляю. И то, что я представляла, я уже кое-что тут начеркала, да, вот как я вижу эти ароматы. И Я просто сейчас сижу и жду, а кто же как его слышит, кто что будет писать, что будет говорить о них. И вот когда там кто-то выставлял сториз о Мальфе на фоне апельсинок-мандаринок, а это, это я, вот, думаю, так, что-то не то, Вот, ну, не вижу я там мандаринок-апельсинок, я вижу там богатый шикарный табак. Какой-то, вы знаете, мужчина с трубкой, такой седовласый, такой же, знаете, он смотрит вдаль куда-то на море, да, вот, может быть, это вот юг Италии, вот это шикарничество, это богатство, это вот. А вот... рядом мандариновое дерево стоит, Ну вот мандарин я там тоже. Я когда вот сейчас их нанесла, я даже не читала ноты, не, не вникаю никогда специально, чтобы они мне там не мешали, на какие-то эти. Лен, но ну, однозначно то, что ароматы оба богатые. Да, да. Это знаете, это как вот, с одной стороны, вот как Людмила говорит, я не понимаю, я не знаю, да. Это вот знаете, я, мне почему-то сразу такая картинка, ассоциация такая. Это когда человек, например, ездил все время на простой машине, да, и ему вдруг дали шикарный, богатый там автомобиль, вот типа, на, он твой, садись, и как, мой, как с ним, Что, тут такая кожа, тут такой, ой, не поцарапать бы, ой, там... и вообще, как это мне, вот такой... я в жизни на таком автомобиле не ездил, да? Или женщину взять, которая никогда не ходила в шикарных, богатых шубах с бриллиантами, она просто была простая женщина, и ей вдруг вот тут, -ту, допустим, как бы вот шубу подарили с бриллиантами, да? и она такая, а как это, что это, а это мое, как это принять, а даже мы как бы не можем это принять, потому что мы всю жизнь жили, ну, по-простому, как бы, да, а тут вдруг шикарно и богато, то есть вот поэтому действительно вот сказали, да, что здесь, может быть, будут уже другие клиенты, да, то есть не те, вот как я говорю, а-ля компот, мне бы что-нибудь такое вот свеженькое, нежненькое, вот основные, ну, как бы клиенты, да, а Действительно, уже клиент будет совсем другой с этими этим днями. Ну, я с тобой согласна. Ну как вот, ну, допустим, меня шубы бриллианты не цепляют, никак. Ну, это тебя. А да, я да, говорю: о, параллель, смотри, параллель отдых, да. Когда ты, допустим, ездишь, там отдыхаешь в Савдеполской гостинице, к примеру, какой-то, или когда ты там в отеле, где все включено, пять звезд, когда ты идешь на завтрак, утром идешь, там ешь, пьешь чашечку кофе. А, там на море, да, помнишь, гу... а, не помнишь, мы с Юрией Ивановичем как раз ходили на медитацию, тогда был момент, идешь утром, пофель, да, говорю, нет. что у всех да, факторная назад... надсмотренность, химическая память конечно. у всех разная, жизнь у всех разная, и поэтому да. отношения к ароматам разные. Конечно, поэтому действительно, это вот этот уровень. Но мы сходимся все в одном, что это ароматы на вырост в нашем да. случае. Оль, тебя, тебя, тебя почему-то не слышно. Микрофон. слышно а вот, вот теперь погромче слушай. погромче сделать чуть-чуть оля ты уже слушала «Ароматы», да? Да, да, да, да. я вот что хочу сказать по поводу того что людмила говорит цена я уже из опыта моего жизненного опыта моих продаж ламбре когда создана ценность цена вообще не имеет значения да. а ценность... цену... а? я не про цену говорила нет, ты говорила, что у тебя есть такие клиенты на такую сумму? Я услышала твою фразу, Люда, да. э, То есть цена здесь создается, начиная вот, девочки, вот с этого. Это, это просто фантастика. Эх, зависла. Зависла и пропала появилась девочки то есть вот начиная от э, вот чтобы взять в руки коробочку черная внутри насколько стильно когда я с моим эстетом ну мой внутренний эстет это а у меня же рядом марат это эстет из эстетов когда он стонал на каждое, на каждое движение, когда мы открывали коробку, когда внутри черт, когда взяли в руки флакон, металлическая тяжелая пробочка, то есть вот эти вот детали, стильная этикетка, еще до запаха мы не дошли. А, это... сама, а сама упаковка, я никак не могу все время глажу, короче. бархатная, бархатная это, упаковка, это, это, невероят, это что-то невероятное, это вообще просто шедевр, и я уже Гульнас писала, что э, это создавал их педант э, в хорошем смысле этого слова, где продумана настолько каждая деталь, и вот эта карта, и эта точка, единственное, что я еще предлагаю, поставить точку, может быть, наклеить для себя пока из цветной бумаги, чтобы не путать колпачки, они одинаковые, то есть где-то вырезать из какой-то, ну, для себя цветной бумаги, чтобы она, ну, там, бирюзовая и, и оранжевая, чтобы не путаться, не путались колпачки. А, такой и а, мы вчера мы протестировали на мужчине на марате. Слушайте, девочки, на мужчинах это просто какой-то. Ну, конечно, на каждом мужчине это будет по-разному, но это ну... что-то невероятное. Что-то невероятное. Такого не было. Это он все реагр... это лучшее, что было в Ламбре чтобы и я как бы нас тоже проходя мимо флаконов не могу мне свежить аромат и ночью значит утром проснулась еще у меня утренняя такая медитация в постели и я нанесла аромат Амальфи, вот табачные нот ну неважно что мы там слышим какие ноты но какие ощущения от него поэтому вот, да, вот да, да. Тенность, значит, короче раз... вы все стали мы все стали наркоманами наркоманами как маньячки вот, поэтому ценность надо создавать вот начинать. а уже потом мы добавляем истории впечатления для это важно кто-то ну кто-то более просто относится к этому сами но ну, сами клиенты но а, наша задача конечно вот дух вот этот вот дух философию а, этой коллекции донести до клиентов и влюбить ну, да. Мы уже э, влюбились в эти ароматы. Людмила, ты еще на этом пути просто. Спасибо. Спасибо. Я просто хочу вернуть немножко вас в прошлое, да, потому что раньше, когда у нас была наша номерная коллекция, мы всегда, ну, то есть у нас всегда есть какие-то возражения, мы всегда, то есть что-то постоянно отрабатываем. И было такое возражение. А как быть, вот есть разливные духи, да, то есть вот, и, ну, то есть вроде как пахнет одинаково, но в то же время, и, то есть, и тогда мы говорили о том, что люди, женщины, мужчины все находятся на разных уровнях культуры пользования ароматами, на разных уровнях, кто-то до сих пор пользуется этими разливашками, кто-то дорос до более качественного парфюма, до нашей номерной коллекции. И, и да. знаете, как, как оно вот происходит? Не в тот момент, когда ты с, с дешевых духов переходишь на более высокие, а в тот момент, когда ты пытаешься вернуться назад. И ты понимаешь, что... И ты начинаешь чувствовать эту разницу. Это все равно, что когда ты пересаживаешься, вот про машину сегодня говорили, да? пересаживаешься на более, машину более высокого класса, то есть ты сразу можешь не оценить всех преимуществ, плюсов. Но когда ты после этой машины сядешь обратно, ты сразу четко прочувствуешь разницу. Ты сразу поймешь, в чем ценность той машины. И здесь точно так же. То есть люди, мы постепенно растим людей. Мы их растили до нашей номерной коллекции. Сейчас мы будем растить до ноутс, потому что это еще одна ступенька вверх. И мы сами растем и мы свою клиентскую базу подращиваем, то есть мы людей подращиваем, и мы им даем возможность видеть разные уровни восприятия, разные уровни качества в этом мире и, и тем самым повышать качество своей жизни. В нашем случае в использовании ароматами, то есть мы работаем над этим. Мы повышаем у людей вот эту вот внутреннюю планку. И, и здесь будет то же самое. Да, это возможность прийти к людям, которые уже находятся на этой планке, есть и подрастить наших, тех, кто рядом с нами. Вот. Но то, что эти ароматы на ступеньку выше, это однозначно. Вот. У нас хочу, очень вот хочу согласиться с тобой, да, я вообще на духах помешанная. У меня есть несколько ну, духу, духи нескольких фирм, и, знаешь, я вот заметила, на самом деле вот дешевые духи, ну, то есть вот если сегмент это, ну, например, там взять Фаберлик, вот после наших духов у Фаберлика очень скудные ароматы, ну, такое ощущение, что они пустые. Вот. Наши ароматы, вот они наполнены, то есть даже люди, которые э, брали, например, в других, там, в CL, там, в ФМ группы, да, брали духи, они к нашим ароматам, когда прислушиваются, они говорят, ну, да, действительно, вот наши ароматы, они полные. Вот да. я даже не знаю, как объяснить, то есть они как бы насыщенные, они полные, у них там, ну, огромная такая вот картина вот такого аромат. Они объемные, да-да-да. Вот, а вот, например, Фаберлик, да, вот, кстати, вот сейчас тоже так получилось, что у меня оказалось э, духи Фаберлик, они вот один в один, как наш одиннадцатый номер, вот один в один, но наш одиннадцатый, он стойкий, насыщенный, такой прям, ну, вот сразу, ну, не сразу он вот раскрывается, а он вот постепенно, постепенно, постепенно, а у них прямо сразу раз, раскрылся, и, и непонятно. Людмила, а можно уточнение? Выбрали к духи или туалетная вода? Туалетная вода, туалетная вода. Ну, у меня и одиннадцатый номер, и туалетная вода была, и... нет, по-моему, одиннадцатого не было туалетной ну, в общем, они все равно, даже вот, ну, все равно я вот смотрю, да, вот нашу туалетную воду, да, я пользуюсь, наша насыщенная. С Фаберлика у меня их, наверное, штук 10 разных, но они вот нету вот того, такой насыщенности, но я все равно их беру, только беру потому, что я хочу понять разницу, ну, то есть вот у меня сейчас в коллекции наших духов, вот у меня открыла себе оба и Амалфи, Ам Ам Ам Ам Ам и Рио, Амалфи, кстати, больше понравился, вот, у меня очень много духов, очень много. Но я все равно стараюсь брать еще и другие духи, только для того, чтобы послушать, чтобы потом людям показать, ну, для сравнения. Вот. Очень сильно вот отличается именно насыщенность, именно вот объем ароматов вот наших, объем очень хороший. Именно вот запах. Да, Людмила, хочу согласиться, потому что да, ну, я с Фаберлик не знакома, но, во-первых, не забывайте, какой основной продукт у этой компании и парфюм там идет для того, чтобы было, да, для целевой аудитории, чтобы там, ну, типа, все было. Вот. Я фабрилик не знаю эту продукцию парфюмерию. Я, ну, я рассказывала уже мне ну, два раза, два ну, раза да, проводила. даже не uh -huh. Просто я знаю парфюмерию Арифлейм, Есть у них там, конечно, духи и туалетные воды. Вот, потому что я изучала, ну, я проводила парфюмерную примерочную как обучающий курс платный, я говорила, но ну, на, на их продукте. И как я сказала, мне не хватало вот этой глубины, вот этого раскрытия. Понимаете, это как вот ты идешь, ты вот хочешь вдохнуть, и тебе не хватает воздуха. Вот то, да, -то да, самое... да, да, да, да. Да, да. И, а, Когда да, ты, ты вдыхаешь вот, в груди, так... вот. Они какие-то поверхностные, как на, на полвдоха, но не такие недоразвитые. Сказать так. Да, ну, усп... самое интересное, то, что цена там, угу. вот, ну, при всем ниже уважении, на, всем... ниже, чем наша, я, я говорю, я хочу, да, даже вы хочу сравнить, ждите по очереди, вот, вы сравниваете с фаберлик или там с Арифлеем, я сравнивала с, с нишевой парфюмерией, которая на рынке российские парфюмеры, ну, много, я не знаю, штук 50, наверное, нишевых ароматов. Три захода я слушала. И я очередной раз понимала, что наша коллекция лучше, краше ну и так далее. Вот. И сравнивала с селективной парфюмерией. Ну, действительно, я очень люблю бренд Арманий. Вот. Там буквально один-два аромата, который, ну, мне очень нравится, но ну, тоже стоимость там 15-20-22 тысячи. И то, я вот наношу его, и вот, знаете, вроде легкость, вроде духи, духи, глубины не хватает, не хватает, все равно там идет на, на продажу, да, линейки, да, крутые, раскрученные и так далее. Но не забывайте о том, что нашу продукцию, ну, нельзя сравнивать ни с чем, потому что у нас компания парфюмерная, все остальное дополнительно. Вот. И поэтому вот эта глубина, вот эта мощь и действительно то, что разработчики, наши парфюмеры, они работают именно вот на этот океан ощущений, вот этого, вот полноты, вдохнуть всей грудью и получить вот этот кайф. Это наше парфюмерия. А про Амальфи и Рио, так это вообще это космос. Ну что, у кого есть еще что добавить в этот... -то? Фонтан. По поводу, по поводу, по поводу других, сравнения других компаний, другой парфюмерии тоже хочу добавить. Я вот на прошлом зуме тоже говорила, так как, когда я выучилась на парфюмерного стилиста, мне захотелось вдруг тоже, я начала там слушать разные ароматы, мне захотелось линейку расширить для своих клиентов, потому что часто мои клиенты, я уже, тоже уже 17 лет в ламбре, у меня постоянные клиенты, и они все время говорят, ну когда что новенькое будет в ламбре Ну когда что, ничего новенького нету? Я говорю, у нас издевают, меняют ароматы, да, наверное коллекция. Ну, говорю, пока ничего. Ну, ладно, там, а потом я говорю, ну, я, да, я подписалась в фм у них линейка 250 что-то там ароматов. И я начала, ну, как бы закупилась, начала предлагать своим клиентам, говорю, если тебе нужны бюджетные, пожалуйста, вот здесь вроде подешевле они, ну, тоже европейское качество, тоже духи, тоже, э, как бы, ароматы, типа, красивые. И я удивилась, что все мои клиенты начали воротить, воротить нос и говорить, это те клиенты, которые знают духи ламбре. И они говорят мне, что такое, чем ты начала заниматься, это больше никому не предлагай. Почему? Ну, не надо. Вот нету в них, говорит, они какие-то вот именно дешевские. Ну, по-простому вот так вот, дешевские, да? Дешманские. Ну, хорошо, думаю, одна так сказала, вторая так, третья так. Ты, говоришь, что? Ты что вообще такое показываешь? Я думаю, мама дорогая, я же закупила духи, куда я теперь их девать буду? Клиенты-то у меня одни и те же, да, как бы наработанные. Ну, и получается, вот новым клиентам, кто еще не слышал ламбре, они как бы и то так это ну, понюхают, послушают, вроде бы что-то как-то не знаю, не знаю. Ну хорошо, раз так это двигаю и ламбре. О, вот это да! А что ты раньше это не показал? И все, опять ламбре берут. Я такая думаю, блин, куда мне фэн девать? Честно говорю, да? И просто я вот после этого даже, и многие мне сказали да, типа они бюджетные, но пусть их другие берут. Но пользуйся, я Лена, сама. Да, я лучше возьму, чуть-чуть там доплачу, но возьму у тебя духи ламбре. Ничего нам не надо больше, Лена, не предлагай, никуда не вступай. Занимайся только ламбре. Вот это мой вот такой опыт. Но я говорю, да, надо слушать, надо, вот как Людмила сказала, сравнивать с эдерлик. Пока надо самой понять, да. Вот я тоже уже прошла эту школу. И теперь мне даже клиенты говорят, вот ну, уже многие мне мои девчонки сказали, что не надо нам ничего, не пусть ламбре. Да, пусть… Сейчас вот клиентка недавно. Леночка, я уже год с тобой не виделась, у меня все духи закончились. Хочу ламбре. Где ты там, моя дорогая? А я офис закрыла, у меня офис был. Я говорю, встретимся, с, это, найдемся, подберу. Сейчас говорю, у нас еще новые ароматы пришли. Ой, давай, давай. Я так соскучилась по духам ламбре. И для меня это, знаете, как бальзам на душу, да, что, есть yes, мои клиенты вот так говорят, что пусть хоть сколько стоит ламбре, мы возьмем все равно ламбре. Лена, вот сразу это... 12 тысяч начинает стартовая цена. А потом так это, ну ладно, тебе скидочка, пусть за 6, да? Нет, нет, за 10, за 10. <свят> Но смотрите, девчонки, вы просто пожинаете плоды того, о чем я и говорила. Вы вырастили своих клиентов, вы их вырастили, подняли их на соответствующий уровень. И это просто результат вашего труда. Это вот это то, что вы их подняли, и теперь они дают вам обратную связь и говорят, а ты что, куда пошла-то? Ты нас сюда подняла, и сейчас ты хочешь нас с БМВ пересадить на Ладу-Калину. Да, и ну, я еще быть. хочу сказать, лидеры той компании, когда я говорю, нет, все, я больше не буду заниматься вашей компанией, говорю, ну как, ФМ 17 лет на рынке, европейское качество, там все, столько людей это берут, я говорю, ну пусть берут. Мои клиенты не берут. Ну, потому что, конечно, ты сама вот так, вот у тебя энергия на ламбре идут, духи, а на FM нет. Я говорю, ну как? Вот если даже вот женщина говорит, пришла мне на парфюмерную примерочную, говорит, мне нужно вот что-то, что-то мы с ней поговорили, и я ей такая, так как мне надо FM сбадрить, я ей первым делом FM. Она так слушает, слушает, и нет у нее даже вот в глазах искорки какой-то. Да? Мы же, как говорим, первое впечатление мы даже смотрим на глаза у человека, если у него глазки загорели, значит, ему нравится». И она вот так слушает, слушает, говорит, а что еще, а что еще? Я так думаю... Вот думала, ты и втюхиваешь, втюхиваешь. А, <свят> Да, я так отставила ЭПМ. А, вот ламбре. Я ничего не говорю, что вот, допустим, этот лучше, этот хороший, это там, ну, там бюджетный, небюджетный. Я просто говорю, а вот этот, говорю, она скажет. И у меня так глазки сразу. О, а <свят> что сразу этот не показала? <свят> <свят> <свят> <свят> То есть, вот вами, это, как говорится, аромат сам, ну, как бы, мы, как путеводители в мир ароматов, да, а аромат сам как бы говорит за себя, он за себя да? говорит. Да, да, человек послушает и он так это, вау, пристойно, достойно, достойно, достойно. да. И когда уже потом, ну, а какой ценник? Ага, раз достойно, то ценник вот такой, да. Так, минуточку, у меня тут звонок, да, я прерваюсь пока. Девочки, я еще хотела сказать, 7 лет назад я тоже столкнулась с ФМ, и у меня подруга занималась, и так получилось, что у меня был жадор, мой ламбре, мне мама подарила, а у нее, она мне предложила, говорит, что ты, говорит, в ламбре будешь брать, хотя она не знала, что у меня мама занимается этим ламбре, вот, говорит, жадор точно такой же. И, знаете, вот мы нанесли на ватный диск а, ламбре и жадор ихний. И вот мы с ней находились дома, ну, часа четыре. Вот через четыре часа, когда мы понюхали опять эти ваточки, она мне говорит, фу, а мои духи химозой пахнут. Представляете? Вот. То есть на, наш аромат также остался ну, красивым, все вот э, таким вот интересным. А у нее химозой пахнут. Я помню, Знаешь, как Жадор в 90 называли Жападор. Помнишь, у нас было вот эти копии, имитации всякие, прям конкретно написано наш вот, Жадур это же 98-й год, он вышел. А сейчас есть? Жапад, Жападор. Я говорю, вот короче Жадор, а все остальное Жападор. Ну вот у меня 35-й это ассоциация, знаете, вот у меня есть клиенты, которые берут на самые Высокоторжественные случаи, у них вот там, ну высоко, то есть это настолько потрясающий аромат, он королевский, он золотой, знаете, он просто фееричный, вот он вот все, ты в толпе, ты, вот знаете, как вот вот в центре тебя все выхватывает, это вот потрясающий аромат, ну и же рядом. А я вот для себя открыла эти э, авторскую коллекцию. Вот я никогда не думала, что авторская коллекция наша очень-очень классная. Конечно, для меня классная. вот Y. я как-то ее не понимала сначала, а потом Y послушала, да, и все. То есть для меня Игрик – это все моя любовь. Да. А Y и… Все красивые очень, очень. Но вот все равно хочу все-таки резюмировать, что Нотос это, если мне кажется, на две планки выше, чем вся остальная наша потрясающая коллекция «Умра». Ну да, кстати, вот у меня Нотос сейчас три дня как аромат, да? Ой. Я прям… Вот сама Алфи, я вообще не слазю. Есенний гардероб мой. Ух ты! Классно. Ну да. Пора Ароматы переодеваться. Покупаю. Пора переобуваться, пора переодеваться. У нас еще все снега все... полно. Еще добавляется вот это настроение. Но это настроение, знаете, я Рио нанесла. Вот это, это вообще такое то улетный. У меня сразу так плечи расправились. Я так сразу так, себя леди чувствую. Мне даже сразу захотелось пойти парикмахерскую. Мне даже захотелось сразу обновочку. Причем, если я ношу обычно вот ну, такие одежды, как бы, ну, сейчас в последнее время простоватые, да, потому что я из дома работаю. Мне почему-то захотелось сразу шикарный, дорогой костюм купить. Ну, я же тебе говорю, что это аромат, это, это атмосфера миллионеров, понимаешь? Это вот так, один и второй. Да-да. Шикарно, девчонки. <Так>, те, те, кто внимательно слушал и молчал, для вас наша встреча была полезной? Но Кто у нас подсоединился еще там в начале, мы же еще говорили, да, можно что она будет записи послушать. Я ну, задержалась посмотри. как раз, девочки, можно скажу? Как да, раз да. задержалась, потому что спускалась к клиентке, у меня просто ремонт идет, я спускалась к клиентке и отнесла, у нее был заказан пробник 35-го аромата как раз, она его долго ждала. Но я, конечно, у меня пробники и Альфи, и, и Рио, и Амальфи, да, есть, я, конечно, их взяла. Она обожает иногда, даже спрашивает мужские ароматы. Вот. И я сейчас, когда я и принесла это, ей стала показывать, она только первый Рио нанесла, она тоже так, она просто вот прям отпрянула вот так вот, на меня смотрит, у него вот такие глаза, она слушает, слушает, это, это говорит, чудеса, да. чудеса вообще, она ну, спросила, сколько флакон стоит, вот, конечно, я ей сказала, она говорит, и второй Сколько ты ей сказала, Наталья, флакон стоит? Таня, я так и сказала, 4,800. Ну, ну вот, вот я уменьшаем уменьшаем нашу коллекцию. Я знаю эту даму, в общем-то, она обычно брала только ну, маленькие флакончики. И если большой, то она долго на него тушалась. Вот. И второй тут же нанесли. Она потом, ну, я же на боттер наносила, и на руки она все я так вот держит их, я пошла через, позвоню через тебе через час. Все, поехал. То есть в восторге вообще вот таком. И на самом деле ароматы вот именно отличаются вся, от всей нашей коллекции. Хотя так, тоже прекрасные же да, наши ароматы, и Париж тоже классный. Но эти, они кардинально отличаются, и в общем, здорово, что они появились. Я сейчас просто, ну, вот, да, с гордостью ну, вот, Оля сказала говорю. сегодня, Оля сказала потрясающую фразу. Я подписываюсь под каждым словом. Для, сначала мы формируем ценность аромата, а потом же цена. Да, потому что не хочется удешевлять этот шикарный продукт, что потом опять сказали, а, ламбре, как обычно, понимаете? Вот, ну, Это ну, все ну, правильно, опытом. потому что, Тань, ведь мы же, я и всем своим тоже клиентам, скоро появится, скоро появится. <coughs> да когда же уже появится? То есть ценность -то, она уже, у них интерес был. Интерес мест, я про то, говорит. что продавать дешево не надо. Ну, будем учиться продавать за 12 тысяч. Хотя бы со скидкой за восемь. Продаешь за Зачем сразу большую скидку делать? Я говорю, ты слишком большую скидку делаешь. Так тоже нельзя. Если что продаешь за восемь, ну скажи, ну для вас семь триста. А не так что сразу. Ну почему? Почему нельзя, Людмила? Да все можно. Это мой клиент, я что хочу, то делать, что я говорю, что вот сейчас в преддверии 8 марта, вы вот сейчас акция ловите один день, вам сделаю вот так. <сёк> Зато у человека есть ощущение, что он получил что-то очень ценное и будет к этому совсем по-другому относиться. И и я смотри... говорю, в магазин. магазине берут за 10, за 12, ну 9, 8, в любом случае приходят и берут, и там всегда есть люди. Uh -huh. Uh -huh. И для нас это тоже своего рода вызов потому что это другой ценовой уровень, и это шанс научиться продавать дорогой продукт. И тем самым поднять свои навыки и свою самооценку, свое, вообще свой уровень именно с точки зрения продавца на, все, на совсем другой уровень. И следом, следом подтянутся и доходы, следом подтянется все остальное. И еще хочу сказать, что надо понимать и ценить, что производитель, понимая стоимость этого аромата, выставил нам эту цену. Они в два раза дороже, сколько они стоят, как минимум, я имею в виду, многоценного консультанта. То есть, сколько надо было, в каком объеме надо было его сделать, чтобы для нас по маркетингу могли его отпустить по этой цене. Это тоже это, это очень большой подарок, я хочу сказать. Да, При, да. В том, что да, мы знаем, что реклама и так, далее, и так далее, но у нас не забываем, что мы, мы на рекламу, у нас другая концепция продажи, что аромат очень дорогой. Да, его можно продавать дороже совершенно спокойно и цена очень хорошая для такого уровня аромата в 50 мл парфюма. Да, да, это, да. Это, это вообще это эксклюзив на рынке такое, ну просто так вот… в. В каких-то парфюмерных магазинах вы не найдете 50 миллилитров духов. Это нет. Просто, нет, это просто нет, его не с чем сравнивать в принципе. Да. Самый ну большой что? объем я парфюма в парфюмерных магазинах кто-то знает? Вот самый большой объем парфюма духов 30 миллилитров, самый большой объем, да? Было 30, на... да, не знаю, я больше не встречала. А сколько приблизительно ну... стоит в магазине? Ну, сколько стоит? Ну, там Шанель или там Диор? Духи вот есть. один раз дочка ходила в этот магазин, но давно это уже было, 7,5 миллилитра Коко де Муазель 8,5 тысяч. Ну, я смотрела последний раз именно Шанель номер 5. Да. духе у нас в магазине, ну, я не знаю, порядка десятки они стоили. Ну, не, не знаю, сколько объем, но не больше 30. Я точно не помню. Просто мы заходили специально, вот магазин с ними смотрели. Но что, ну что, я хочу сказать, он был пустой. Вот для меня мне не хватило вот этого вдоха. Он пуст, он вот как-то так. Вот они все одинаково выходишь оттуда, они все одинаково пахнут. Ну, души не дают пробовать. Тебе дают пробник, и там в чем-то, в парфюм в отделе, в чем-то духи не дают пробовать. Нет, не дают. <клёх> вот, ну да. Ну вот недешево, конечно, он стоит. Поэтому нашу можно продавать смело. Вот я говорю, не меньше а 6 тысяч, больше. Угу. Я сегодня то, зачем приходила. Для а. этого я ходила чтобы еще раз утвердиться, убедиться. Ну и вот и, и получил ответ на свой вопрос. Огромное, огромное спасибо всем участникам, Тань, тебе, Оля, лету. Лена, Лена, да, да, да, да, да, я вас всех не вижу на экране. Вот. Людмила, спасибо, что поделились. Спасибо, что выразили вот это свое отношение. Мы сегодня опять говорили про нос, мы про ничто другое сейчас говорить не можем. Это вот, да. поэтому... Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех на в понедельник на разбор коллекции, мы еще больше об этом поговорим, то есть до этого времени можете походить послушать, то есть посмотрите, какие у вас возникают мысли по этому поводу, опираться можете на вопросы, которые у нас есть по сметичке при описании аромата, да, то есть... Можно пока с этого начать, а потом уже в, на встрече все, вольетесь в общую струю и все нормально будет. Вот, да, поэтому да. будем в понедельник снова говорить про наши замечательные ароматы. Так, у нас еще раз, мы встречаемся в Зуме после твоего эфира, да? Да, да, да, да, то есть в 11 мы встретимся в Инстаграм, если Инстаграм будет работать, значит проведем розыгрыш тела первых дней. Да. Вот. И, соответственно, после этого перейдем в Зум и в Зуме уже сделаем разбор наших двух ароматов. Гульнаса, если, если блокируют Инстаграм, мы поняли, мы пошли работать. Я читала твой пост. Мы будем в Зуме или где или Посмотрим, если не будет возможности провести эфир в Инстаграме, может быть в Телеграме проведем в командном чате нашу встречу. Вот, может быть там проведем. Я уже смотрела, надо какие классные посты, надо с этого сохранить фотки, посты с Инстаграма, если вы вырубят, нафиг. Да, сохранить. если там есть что-то ценное. Ну во-первых, я думаю, что, скорее всего, ничего не заблокируют, скорее всего, все останется. Ну, многие да. переходят переводят в английский язык, вот Не обновляйте Instagram, вот. Не обновляйте Instagram для того, чтобы вас на английский язык не перевелось. Это все временно, вот. Поэтому не думайте, что так будет всегда. Это Хорошо. временно, переживем. Ну да, это да. Да. Ну что? На этом на сегодня все. Я думаю, что мы сегодня создали очень хороший заряд на сегодня да, и на ближайшие дни. А, спасибо еще раз всем за участие. И до встречи в понедельник. Если все что, раз... огромное спасибо Константину Павловичу. Вот вам да за такие потрясающие подарки. Это, это реально это Ламбре выводит на новый уровень. Если кто-то еще не написал свои отзывы по ароматам в чате игры пишите, потому что и Константин Павловичу очень важно это слышать, и всем другим остальным участникам тоже ценно услышать мнение всех вокруг. Да, да, да, делитесь, делитесь да. своими Я хочу голь, это Гольна сказать спасибо большое, мне отправили посылку. моей oh да, мне нет. тоже. Мне еще это не верится до сих пор, я думала, в связи с такой обстановкой, наверное, подарки я уже не получу, я не, не, не ожидала. Не ждал. Ну, да. вот. Нет, все как положено, Восемь флаконов к тебе уехали за твою летнюю активную работу, так что ждем с тебя видео распаковки, тебя с ароматами. А еще помнишь, мы были на форуме, там тоже подарки обещали, нам бустеры, по-моему, так и не дошли пока, да? Значит, по подаркам отдельно разберемся, потому что подаркам там, я не знаю, сейчас не могу ничего точно сказать, надо посмотреть, ладно? Я знаю этот вопрос, и я как бы про него помню. Да, хорошо, ну все тогда. Все, всех целую и обнимаю, всем хорошего дня, пока а когда следующая встреча в зуме? На следующей неделе договориться, скорее всего, после праздников. уже. Ну, вот в понедельник же мы делаем, вот и будет встреча в двумя. Да, да, у нас встреча в понедельник вообще-то, Лена. Хорошо. У нас вот из косметички, можно в чат парфюмерные стилисты, чтобы готовиться к разбору? Я вопросы есть. Оль, у тебя они есть из курса парфюмерной примерочной. Из парфюмерной примерочной, я поняла. Хорошо. Так, да, нас, да, да. мы кого-то приглашаем на вот этот разбор или сами делаем записи? А, мы все пригласим, потому что ну, а, есть, все приходят, кто хочет. Просто я понимаю, mm -hmm. что основной все равно вклад будет от вас. Да, девочки, еще вот этот, кто делал разбор с мужчинами, Оля, ты, да, по-моему, кто рассказал, что мужчины нанесли, вот надо тоже написать в чат, чтобы действительно, что на мужчинах звучит совершенно по-другому там Но когда мы говорим, что это аромат унисекс, ну как же на мужчине не протестировать, который сидит рядом и который любитель этого дела? Я же тебе про это и говорю, что слово унисекс, люди шарахаются, поэтому как-то надо там... Красиво сказать. Да, да. Ну, да, давайте тогда мы можем говорить, не пугать людей словом унисекс, что этот аромат да. подходит и для мужчины, и для женщин. И, и, и тут надо возвращать к истории. До тридцатых да. годов 20 -го века не было никакого разделения ароматов на, по полу. Это маркетинговый ход. Так вот. И все, и ничего другого в этом нет. И, соответственно, здесь нет никаких каких-то страшных вещей. Раньше мужчины носили вообще цветочный... Вот, вот Наполеон! Такие вот... Наполеон обливался розовой водой. Розовой водой, да, и при этом он да. не стал мне не мужественным. Мне кажется, чтобы не было вот каких-то, ну, мы, мы всегда эти возражения сами зарабатываем, да, потом работаем с ними. Да. Я Поэтому я, я, я всегда говорю, рассказывать историю самого парфюма, да, историю, и вот если человек, он как бы уже картинку в уме нарисовал про Рио, да, про путешествие в Рио, что вот, вот так вот, запах такой, такой, да, настроение будет такое, и ты наносишь аромат, человек вдыхает и говорит, вау, или он говорит, М -м, нет, это больше мужчинам подойдет. Она сама решит, или он сам решит, его это аромат или нет. <смех> mm -hmm. да. да, да, оставьте выбор а, людям, которые… А будут... говорить, <смех> что это унисекс можно и женщине, и мужчине, человек сразу включается? А да. я тебе говорю, ага, тут гендерные связи, и все, отвалите. У нас же Россия, она же не толерантная у нас в этом отношении, мы же не выберем. Да, это. да, да. Брюки, брюки, ну, муж, брюки мужской, мужская одежда, что ж женщины носят? Они сэксу. А шотландцы носят юбки. Вот, вот именно так, что каждый выберет себе сам, что ему понравится. А я объясняю, что на, на коже раскрывается у всех по-разному, у мужчин, у женщин, кожа совершенно другая, все ароматы да. наши. Это, собой. Но да, к на это... Кожа, это же второй шаг, первый шаг предложить устами, не сломать вот это, вот мы сказали всем вот, детям, у них все, все мы отбили. Угу. Понимаешь, да, у меня что это нормально. Это, кстати, Делайте. оно у вас, наверное, сидит в голове, что вот я скажу, так и люди испугаются. У меня не пугается, нормально. Ливиера, ты не услышала меня? Мои дети сказали, не я надо. Я услышала. Они впилили ароматы. Причем тут я в голове? Ничего не сидит. Я просто сказала. Ой, это просто. Дети, чьи? Трюланты. твои. Кто впил ароматы? Конечно, мои, но они подожди, будем. но мои сыновья не умеют уже собственно. Так, что? Изменить. Стоп, зрения, стоп, брейк. Да? это частная ситуация она может иметь место быть но это не значит, что это у всех и с этим можно все, девчонки у меня следующая встреча, поэтому закрываем нашу с вами встречу у меня телефон тоже разрывается пока-пока всем хороших дней всем люблю, мои хорошие пока пока-пока